У меня жизнь стала цветной. Ну, вот то, что я хотела, то и произошло. Изменения кардинальные. Совершенно другое состояние. Ощущение себя как женщины – это в первую очередь. И то, что это можно бесконечно развивать дальше. У меня было желание научиться жить осознанно. Ну, я шел как бы больше за знаниями. Ну, вторая задача, почему мои.. почему я никак не могу строить свою личную жизнь? Расширение сознания, наверное, что-то мироздание, узнать побольше. Ну и, конечно, решить свои жизненные текущие проблемы, вопросы. Ну, то есть творить свою жизнь, и не плыть по течению. Хотя сейчас я умею плыть по течению, а именно проживать все события в жизни. С принятием, с благодарностью, вот, что, что мне не хватало, с принятием себя, других людей. Хотел получить знания, опыт Анатолия Александровича, но тут я приобрел намного больше. Тут я получил состояние еще, состояние радости, счастья, любви. Вот, это намного сферичнее тех желаний и тех целей, с которыми я поступал. Меня как бы что сподвигло, что это не то, как обычное обучение, совершенно другое. я решилась. Но благодаря обучению МАЕ, я могу сказать, что заложились, вообще полностью поменялось мировоззрение, миропонимание. Я изменилась, я, для меня жизнь стала цветной, яркой, насыщенной. Отношения меняются, отношения ко мне меняются. Ну, вот то, что я хотела, то и произошло. То есть появилась осознанность, появилось ощущение радости, постоянное причем. То есть вот это умение видеть счастье в мелочах. Открытием была любовь к себе, что оказывается это основа, это важно очень. Без нее не может быть ощущение счастья, радости. То, что это можно бесконечно развивать дальше. Совершенно другое состояние ощущения себя как женщины, это в первую очередь. В материальном плане небольшие успехи, но они уже есть. Это другие отношения с родными, это отношения с мужчинами. Совершенно другого плана и понимание почему э, в своей жизни скажу, я могла бы сохранить отношения, но я их потеряла. То есть все причины все во мне. Какая я, такой и мой мир. Есть такое выражение «хочешь изменить мир, измени, измени себя». Я изменил этот мир благодаря тому, что изменил себя. У меня изменились отношения с близкими, с женой изменились отношения. Лучше стали ради... с родителями отношениями, вот, межличностные отношения вообще в коллективе, в каком-либо. Каком То есть люди начинают притягиваться к себе с положительным отношением к себе. В ну во всех сферах жизни, мы изменились отношения в Я прошла за этот год два потока жизни, и с Анатолием Александровичем непосредственно общались очень много. Но изменения кардинальные. Просто вот и внутренние, и внешние, и с семьей не сравнить то, что было год назад. То есть вот те основы, фундаментальные, я бы сказала, основы мировоззрения, которые помогают идти по жизни гармонично не натыкаться на какие-то препятствия, либо пробивать лбом стену, хотя это совсем не нужно делать. Вот, вот это я здесь заложила. Это все, наверное, вот этот интерес к жизни, проявившийся во время обучения в Академии, для меня это было наибольшим результатом достижения. То есть вот эта мысль, что ты, имея любовь к себе, можешь дарить ее другим, она была вообще открытием. всем людям без исключения я бы рекомендовал поступить в академию для того, чтобы стать самодостаточным, счастливым человеком. Нельзя кого-то сделать счастливым, но то, что академия вот, вот закладывает основы те, которые нам не дают ни в школе, ни в институте, возможно, ни родители, где-то в жизни у кого-то получается, кто-то пришел в эту жизнь уже сам по себе такой внутрь, кто-то спотыкаясь идет, но я бы сказала, наверное, даже возраст не имеет значения, в каком возрасте в Академии. Чем раньше, тем лучше. Ну, или кто хочет найти себя, не может найти себя в жизни. Тот, кто считает, что ему нужно чего-то добиться, и вот тогда я буду счастливым. На самом деле это не так. И вот в Академии ты как раз приходишь к пониманию, что счастье в тебе есть. Всегда. Здесь не только получаешь опыт, а, как устроен этот мир, как устроен сам человек, как надо относиться, но ты и сам становишься таким же человеком, счастливым, и можешь делиться этим состоянием уже с другими людьми. Поэтому я всем рекомендую поступить этот год. Я училась только на космологии, а знакома вот уже с девочками и с мужчинами, которые учились и на гармоничном развитии личности, и на семейведении. Мы встречались на летней сессии сейчас, и я вижу, какие у них кардинальные изменения произошли. Поэтому я вот абсолютно всем честно буду рекомендовать.